Всем привет! И сегодня мы будем проходить игру Майсам Меркар. Говорю сразу, у меня стоит мод на русско, рюкзак и русификатор. Правда, мод на изменяет только внешний вид машины, едет она все так же плохо. Сначала идем к дяде, чтобы забрать подарок. Получили 337 марок, это хорошие деньги для старта. Работы у нас тут много. Но перед тем как плыть в город, мы поставим аккумулятор на зарядку. Надеюсь, не придется покупать новый. Берем кейс, чтобы угнать русско. Надеюсь, я смогу собрать машину так, как у меня это получается не очень. Кстати не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, я стараюсь. буду плыть к острову снимать не буду, потому что это долго. мы приехали к острову нужно взять тут все самое необходимое рыболовную сетку мы кинем в воду чтобы в будущем выполнить квест с бабушкой Конечно же, берем ведро, чтобы делать брагу. Чайник и кружку тоже берем. Как сказал Юрий Гагарин, поехали. Испугались? Обосрал. Обосрал. Едем в город и купим еды на первое время. Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути. Сохраняемся перед тем, как ехать к свину. На продавца не обращаем внимания, он головой тронутый. Покупаем огнетушитель. Ну 36 гривен будет. Сколько? 36. Да ты ч охуел, блядь? Теперь едем к свину. Огнетушитель, нацеливаемся и понемногу подходим к улью. Раз это может и не выйти с первой попытки, у меня получилось только после пятой. Грузим мопед в теперь нашу тарантайку. Берем отвертку и заводим машину. Машина старая, поэтому завести ее очень тяжело. Ну а теперь едем к магазину, чтобы купить продукты и заправить машину Еда она постоянно бебекает, если она заведена с отвертки Кстати, напишите в комментариях, какой у вас любимый транспорт в игре My Simmer Например, мой это бусик. Попаем тормозную жидкость, масло и бензин для мопеда обязательно. Автомобильные лампочки тоже. Свечи зажигания обязательно. Конечно же масляный фильтр и антифриз. Кофе, чтобы по вечерам делать сацуму. Сахар и дрожжи для браги. Батарейки для фонарика предохранители, если выбит пробки. Также покупаем сок. Нам нужен не именно он на бутылке. Еды немного еще нужно купить, главное не скупайте все продукты, а то если вырубят свет, они все попортятся. А это только идея. Кстати, забыл сигареты. можем ехать. Забыли закрыть багажник. Ну теперь точно поехали. метров от дома. zoom Oh, my God. Oh, my God. Сюда и сюда, сюда и Сборим пополам, мы все же доехали до дома. Я думаю на этом стоит заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам!